Не стоит заботиться совершенно о том, кто поминающий, не поминающий. Это совершенно не важно. Если сейчас священники перестанут поминать свое священном начале, будут бунтовать против власти действующей, кричать вовсю про штриходы про новый мировой порядок, так называемый, все вот это вот будут вещать, то тогда действующая власть, она восстанет против церкви. Конечно же, тем самым навлечет на себя гнев Божий. Но при этом и нам не будет хорошо, и сама власть пострадает. Поэтому не стоит сейчас особо заморачиваться о том, поминающий священник, непоминающий священник. Прав может быть и тот, и другой, и заблуждаться также может как тот, так и другой. Поэтому, друзья, все, кто Божий, ходите в храмы, исповедуйтесь, причащайтесь. Возьмите на вооружение церковные таинство, потому что сегодня это есть. В будущем, возможно, этого не станет. И когда этого не станет, многие будут очень сильно сожалеть о том, что ранее они не ценили того, что имелось. Поэтому дерзайте, пока есть время. И храни вас Бог. До встречи в новых видео.